так 28 апреля 2021 год харьков 514 по Киеву, харьков снимаю рядом с трасса за что прошу прощения локации выбирать не приходится тороплюсь на работу вчера была полнолуние суперлуния. Луна на ближайшем расстоянии от Земли, по своей орбите. Ну а сегодня, через пару минут, должен пролетать МКС, в двух угловых градусах от Луны. В общем-то, уже довольно светло, но какие-то шансы есть его засечь. А если нет, просто полюбуемся луной. Да, ну, видимо, уже пролетел наш красавец. Не вижу я его. спутник Светущая абрикоса луна, мы прямо Сейчас я наведусь на Луну, а сам буду выглядывать. Может выше в верхних слоях атмосферы будет МКС лучше виден. Ну да, что-то несложно не сломалось. Да, еще получилось у нас сломное. Вчера также на закате луну Уже Уже совсем она за горизонт опускалась и она была натурально розового цвета. Уж не знаю за счет каких атмосферных. Их... Думаю, как-то надеялся все-таки, что я еще будет видим. Я уже слишком светло. Причина в этом. Надо еще раз, наверное, на фоне. Абрикос цветущих, чем не кадр. Еще больше надо бежать на работу, к сожалению, но ну, Так, у нас 5.21 по Киеву, Харькову, 22.7 20 апреля 2021 год. 5.21.